Знаете ли вы, что в векторной программе Illustrator можно создавать не только 2D объекты, но и 3D? Сегодня на примере разработки 3D сферы мы с вами разберемся как это сделать. Для этого открываем программу Illustrator и нажимаем сочетание клавиш Ctrl N для того, чтобы создать новый файл. Здесь мы выбираем формат A4 и нажимаем создать. Далее нам нужно создать символ, для этого создаем при помощи прямоугольника несколько полос. И меняем обводку на заливку. И отключаем нашу обводку. Зажав клавишу Alt, продублируем несколько раз наши полосы. Теперь нам нужно их с вами исказить. Выбираем инструмент наклон. Он находится в, во вкладочке с инструментом поворота. И потянув за одну грань, искажаем. Далее, заходим во вкладку «Окно» и ищем вкладочку «Символы». Здесь, выбрав наш элемент, нажимаем на квадратик с загнутым уголком. Пишем ему какое-либо наименование, например, символ. Тип экспорта ставим графика, статичный элемент. Нажимаем «Ок». Теперь его можно убрать с рабочего пространства. Нам нужно с вами создать нашу сферу. Выбираем инструмент «Эллипс». Зажав shift, создаем посередине наш круг. Нажимаем на клавиатуре кнопочку C и отрезаем две точки, верхнюю и нижнюю, чтобы осталась только половинка. Левую часть отодвигаем и нажимаем кнопку delete, чтобы удалить. Оставшуюся часть давайте перекрасим в более светлый цвет. Отлично. Теперь заходим во вкладочку эффекты, объемное изображение, выбираем вращение теперь часть нашего круга нужно сделать объемным шаром. Для этого во вкладочке вращения концы поставьте отображать торец объект сплошной а ниже поставьте галочку просмотр и вместо круга вы увидите объемный шар с тенями. мы переходим во вкладочку проецирование и во вкладке символ мы выбираем созданный нами символ. в визуальной зоне мы растягиваем его полностью. Теперь, чтобы сам шар пропал, нам нужно поставить галочку на невидимую текстуру. Как видите, некоторые грани не совпадают у шара. Нажимаем ОК и давайте повращаем наш шарик, чтобы видеть эти грани. Так, теперь снова заходим в проецирование и чуть-чуть потянем наш визуальный элемент. Итак, мы настроили с вами наконец-таки ровность элементов, то есть мы вытянули за зону наш элемент и нажимаем ОК. OK. Можем его повращать как нам нравится и поставить в нужное положение. Итак, далее нажимаем ОК OK, и теперь нам нужно перекрасить наш объект. Но в данный момент он не поддастся перекраске. Для этого нам нужно зайти в контекстное меню в объект и разобрать оформление. Далее щелкнуть в нем правой кнопкой мыши и нажать разгруппировать. Далее еще раз разгруппировать и еще раз отменить обтравочную маску. Теперь наш объект разделился на две части. Обратную часть, которая находится сзади, и переднюю часть. Выбираем один передний элемент и два раза щелкаем по нему. Теперь он изолировался от других элементов. То есть я могу его выделить и другие элементы меня не коснутся. То есть мы находимся сейчас в изоляции. Давайте его перекрасим. Нажмем стрелочку сверху слева. То есть мы выйдем на один уровень назад из изоляции. Теперь щелкнем по задней части нашей фигуры два раза. Теперь выделился другой объект, который находится сзади. Но он еще, он еще сгруппирован. Поэтому нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем «Разгруппировать». Еще раз нажимаем, проверяем, что больше тут ничего нету, Не ни разобрать, не разгруппировать. И выделяем все наши объекты. Через кнопочку shift. Теперь можем их перекрасить. Заходим в покраску и меняем цвет. Выходим из изоляции. И вот получился наш объемный объект. Как вы видите, на одной грани у меня остался э, белый разрыв. Чтобы его убрать, давайте щелкнем по оборотной части. Нажмем правой кнопкой мыши и Нажмем «Отменить обтравочную маску». После того, как мы отменили обтравочную маску, белая полоса на нашем круге исчезла. Теперь давайте попробуем сделать еще один цвет. Теперь, допустим, уже с градиентом. Дублируем наш объект через кнопочку «Alt». И давайте зайдем на сайт Adobe Color и подберем цвета для нашего объекта. Итак, вот что у нас получилось. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч.